здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем вот такие вот простые тапочки слитки для этого мне понадобилось пряжа 100 граммов вот такая вот 80% шерсть, 20% акрил. Та граммах 147 метра. Две пуговицы, ножницы, игла, э, спид с половиной миллиметра. Обрисовала я свою ступню. Начинаю я вязание с того, что набираю петли. 32 петли. Конце. как обычно я делаю узелок и вяжу все лицевыми петлями все вязание у меня лицевые петли кромочную я тоже вяжу лицевой для того чтобы краешек вот такой вот фигурный ажурный был и так далее вяжем нашу деталь лицевыми вязать мы будем вот это вот расстояние вот. вот сколько у меня здесь 24 сантиметра минус 5 сантиметров то есть я буду вязать 19 сантиметров до, до вот этого момента так вот вся наша деталь девчонки смотрите 19 сантиметров а здесь у меня 24 сантиметра поэтому минус 5 сантиметров от длины ноги минус 5 сантиметров. Вот, видите, здесь у нас 5 сантиметров. Теперь мы все петли закрываем. Далее у нас по плану сборка. Собирать мы начинаем вот именно с носка. Для этого деталь складываем, перегибаем на три части. Шить мы будем вот эти две. Одну треть мы оставляем пока не задействованной. Здесь я делаю узел. Вот эту часть мне нужно будет стянуть, поэтому я на иглу набираю здесь вот одеваю петелечки и стягиваю. далее выворачиваем как бы на лицевую сторону здесь проверяем чтобы у нас было левый правый тапочек был и перекладываем вот так вот хорошенько перекладываем и пришиваем видите просто несколькими стежками мы здесь пришиваем здесь я пришиваю пуговицу она у нас декоративная то есть она не функционирует как пуговица поэтому здесь можно пришить любую, любое другое украшение у меня это пуговица так, вот они складываем лицевыми сторонами вовнутрь и сшиваем вот этот вот шовчик сзади где пяточка Когда до конца у нас остается 2 сантиметра, делаем узел и набираем точно так же, как мы делали на носке. Мы собираем вот эти вот петли, стягиваем для того, чтобы вот это сформировать нашу пятку. Делаем узел и готово. Все, наши слитки готовят, девчонки. Ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на инстаграм. Ждем следующего видео. С вами была Вика из школы рукоделия. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!